Привет! Меня зовут Алена Ивона. В этом видео я расскажу и покажу вам, как вести ежедневник. Естественно, я не гуру эффективности и буду использовать методику Дэвида Аллена из книги «Как поддерживать дела в порядке» и еще одна его книга «Как привести дела в порядок». Эта методика называется «Getting Things Done». Как рассказывает сам Дэвид Айлен, она нужна для того, чтобы все наши дела начали уже, наконец, реализовываться и мы ни о чем не забывали. На мой взгляд, в этих двух книгах написано все достаточно сложно, поэтому если вы не любите читать или читаете очень мало, то навряд ли вы ее оселите. Лучше посмотреть мое видео, я расскажу вам самые простые приемы, которые я взяла оттуда. На первых порах этих выдержек, которые... Я вам сейчас расскажу, будет предостаточно для того, чтобы начать уже наконец-таки видеть все свои дела в единой системе. Итак, первое, что вам следует сделать, это выписать все свои дела в одну большую кучу. Нужно выписать абсолютно все. Это касается таких дел, как очистить телефон от ненужных фото, заархивировать старые фото и положить их в какое-нибудь надежное местечко. Написать все ваши мечты, написать все ваши идеи, написать все фильмы, которые вы хотите посмотреть, какие книги вы хотите прочитать. Также обратите внимание на ваши заметки в телефоне. Вы, скорее всего, тоже там ведете какие-то записи. Обратите внимание на почтовые ящики. Обратите внимание на заметки в телефоне, которые вы наверняка ведете. На рецепты, которые вы постоянно откладываете, чтобы сделать, но так и не делаете. Обратите внимание на мессенджеры, на посты вконтакте, на сохраненные фотографии в инстаграме возможно вы собираете на компьютере какие-то файлы в общем, соберите абсолютно все, чего касались ваши мысли да, именно касались ваши мысли то, есть, то о чем вы подумали, что было бы неплохо сделать когда-нибудь и до сих пор не сделали, все выписывайте даже то, что вы делаете постоянно или то, что вы точно знаете что сделаете, все равно все записывайте в одну большую кучу это нужно в первую очередь для того, чтобы вы разгрузили свой мозг, чтобы он перестал постоянно думать, постоянно стараться вам напомнить о каких-то делах, чтобы вы уже наконец-таки увидели все свои задумки, свои проекты на одном листе и освободили свой мозг и начали уже что-то делать. Итак, у нас есть огромный, огромнейший список дел, мечт, идей, проектов, списков, того что мы хотим сделать и надеюсь он получился у вас большой если он получился маленький то скорее всего вы пятилетний ребенок или вы плохо старались теперь наша задача расписать все дела на конкретные действия что я имею в виду? например у вас есть мечта играть на гитаре научиться играть на гитаре конечно мы все подставляем что нужно для того чтобы научиться играть на гитаре но нужно не представлять, что нам нужно сделать. Нам нужно расписать конкретные действия того, что мы будем делать, чтобы научиться играть на гитаре. Так для примера, написать другу, спросить у него, какая гитара будет подходящая для начинающего. Выбрать курсы, на которые вы будете ходить. Выбрать гитару, сравнить ее с теми, которые вам понравились, Накопить деньги. В общем, расписать все до мельчайших подробностей и так расписывать абсолютно каждое дело. Даже если вы точно знаете, что делать и нет никаких неопределенностей, все равно напишите это на бумаге. Потому что если вы не запишете это на бумаге, в какой-то момент может навалиться другая куча дел и вы про этот проект просто забудете, про эти действия просто не вспомните, и у вас опять отложится это на непонятный срок. Опять же повторюсь, основная наша задача это разгрузить наш мозг от мыслительных процессов и начать уже что-то делать. Расписывайте все буквально до самых мелочей, так как будто бы вы описываете это человеку, который ничего не знает о вашей жизни. А сейчас я расскажу вам, как начать уже систематизировать все ваши дела и конкретные действия. В ежедневнике и придерживаться этой системы не один месяц и даже год. Сейчас нам нужно определиться, какие важные проекты существуют в вашей жизни. Основных проектов будет немного: это такие проекты, как семья, работа, саморазвитие, быт, отдых, развлечения. И что-то подобное. Более подробно я упоминала об этих проектах в видео планирования года, если интересно, посмотрите. А сейчас распределите все ваши проекты в порядке значимости, то есть что находится на первом месте, что находится на втором, что находится на последнем. То есть распишите в порядке приоритетности все ваши проекты, а дальше распределите все ваши дела и все ваши конкретные действия, которые вы сделали в первом и втором пунктах этим проектам выделить значимые для себя проекты очень важно чтобы вы видели какие проекты вы делаете чаще всего какие проекты у вас проседают и сделать акцент на проседающих проектах приоритеты очень важны потому что часто мы делаем очень много дел из каких-нибудь проектов таких как быт работа или отдых и совершенно забываем о более важных проектах таких как здоровье саморазвитие и семья когда ты будешь распределять все свои конкретные действия и дела по проектам также а, распределяй их в порядке приоритетности, то есть самые тяжелые, самые важные дела ставь на верхнюю строчку, а самые легкие и простые дела ставь вниз. Так ты будешь видеть, какие дела тебе важнее всего сделать и ты уже не сможешь закрыть на них глаза, ведь они у тебя на первом месте стоят. Уже сейчас пиши в своем ежедневнике дела, которые ты хочешь делать, а в скобочках пиши проект, к которому это дело относится. Либо выделяй цветным маркером. Так ты увидишь более наглядно. Какие же проекты ты делаешь чаще всего, а какие проекты у тебя проседают. Так, что же мы сделали? Мы создали огромный список дел, которые мы хотим переделать. Расписали их на конкретные действия и разделили их по глобальным проектам нашей жизни. Теперь расскажу, как классифицировать дела в каждом из проектов. Это действительно нужно делать, потому что дела бывают разных мастей. И для каждого вида дел нужно подходящее время и место. Бывают три разновидности дел. Первое ⁇ дела, с которыми ничего не нужно делать или с которыми вы пока ничего сделать не можете. Второе ⁇ дела, которые нужно отложить. И третье ⁇ дела, которые нужно делать. Первый тип дел ⁇ это дела, с которыми ничего не нужно делать или с которыми вы пока ничего сделать не можете. Например, вы хотите встретиться с президентом и обсудить свой бизнес за чашечкой кофе. Дело очень хорошее, но для того, чтобы это реализовалось, нужно еще очень сильно поработать. И поэтому я рекомендую завести какой-нибудь мини-блокнот или отдельный раздел в ежедневнике, куда вы будете записывать эти дела, чтобы они не забывались в далеком будущем, и вы смогли их реализовать. Также к этим делам относятся такие файлы или справочные материалы, которые вы сохраняете, например, на компьютере. Например, это справочные материалы по какому-нибудь предмету в институте. Сейчас вам эти материалы не нужны, но в какой-то момент они могут вам понадобиться. Поэтому для таких вещей создавайте архивы в компьютере или, если это материальные вещи, создавайте коробки, в которые вы будете все это складывать, и так вы будете знать где находятся вещи, материалы, к которым вы всегда можете обратиться. Второе. Дела, которые нужно отложить. Их можно разделить на две категории. Дела, которые нужно отложить на какое-то конкретное число, на какую-то конкретную дату. Эти дела сразу вноси в свой календарь на телефоне, чтобы о них не забыть. И дела, которые нужно сделать в каком-то конкретном месте или в какое-то конкретное время. Как пример таких категорий, это дела, которые нужно сделать за компьютером, дела, которые нужно сделать по телефону, дела, которые нужно сделать в банке, вещи, которые вы хотите купить в магазине. Магазины тоже можно разделить на подкатегории. Вещи, которые вы хотите купить в Wikileaks, Rammerlin и так далее. Также к этой категории относятся списки фильмов и списки к прочтению, то есть к просмотру, к прочтению. В общем, придумайте для себя сортировку для разных дел и распишите эти дела согласно придуманным вами категориям, поскольку эти списки дел э, можно делать в разных местах, в разное время, следует вести эти списки не только в бумажном виде, но и в электронном на случай, если вы где-то забудете свой ежедневник. Приложения для того, чтобы вести такие списки дел очень много, даже есть само приложение Getting Things Done. Зачем это нужно делать? Это да, просто для того, чтобы вы понимали, что какие-то вещи вы можете отложить и не делать прямо сейчас. Например, если вы знаете, что у вас предстоит какая-то длительная поездка, то дела из этих списков вы можете отложить на эту поездку. Например, дела, которые нужно сделать на телефоне или дела, которые нужно сделать за ноутбуком. Ну и, наконец, третий тип дел – это дела, которые нужно делать прямо сейчас или которые нужно сделать в ближайшее время. Эти дела можно разделить на три подтипа. Первый тип – если дело занимает меньше 5 минут, то нужно делать его сразу же. Если же это дело занимает больше пяти минут, то записывайте его в свой ежедневник. Второй тип задач – это задачи, которые нужно делегировать и дождаться от них результата. Тут, я думаю, все понятно. Если вы что-то не можете сделать, например, прибить полку или купить подарок маме, а может это сделать ваша вторая половинка, то нужно это делегировать. Ну и, конечно же, сами дела, которые нужно реализовывать в ближайшее время. Расписывайте их в своем ежедневнике во время планирования недели или месяца и начинайте делать. И еще несколько правил и нюансов, которые помогут вам более эффективно вести ежедневник. Первое правило, если вы отложили дело более трех раз, то удалите его из списка дел, которые нужно сделать в ближайшее время и перенесите его в другую категорию. Потому что очевидно, что у этого дела низкий приоритет, раз так часто вы его откладываете. Всегда записывай свои идеи, свои дела, свои задумки на бумаге, в заметках, в телефоне, в компьютере, в мессенджерах, везде, где угодно. И каждую неделю расчищай свои списки и распределяй эти дела по конкретным категориям, которые я описывала выше. Благодаря таким действиям ты всегда будешь помнить, о своих идей и задумках и они будут реализовываться в ближайшее время самый простой пример все мы откладываем рецептики, которые хотим приготовить но часто о них забываем и вот благодаря этой системе ты никогда ни о чем не забудешь и новые блюда скоро окажутся на твоем столе Создай архивы своих проектов. Например, было время, когда ты увлекался фотографией или увлекалась вышиванием. Но сейчас это занятие ушло на задний план. И когда ты захочешь вернуться к этим занятиям, чтобы не искать все атрибуты для этого проекта в разных местах, собери их в одну коробку, в один большой архив. И когда вернется желание, ты всегда будешь знать, где все найти. Записывай на конкретный день ежедневник только то, что ты действительно должен будешь сделать в этот день. Такие дела, как поездка, встреча или важный звонок. Остальные дела рекомендую выписать на отдельный стикер или отдельную листок, который ты будешь в течение всей недели переклеивать, перекладывать на новую страницу. Так тебе не придется переписывать те дела, которые ты не успел сделать на следующий день. И это не будет тебя расстраивать. Ведь ничего не случится, если ты сегодня не сходишь в магазин, а сходишь в магазин завтра. Постоянно корректируй свою систему ведения дел. Потому что то, что подходит одному, может не подходить другому. В общем, ищи методы и способы, которые начнут тебя двигать к твоим мечтам. На этом все, спасибо за внимание, с вами была Алена Ивона, и надеюсь, вы наконец-таки приведете свой ежедневник в порядок и начнете уже реализовывать свои дела, реализовывать свои мечты, идеи. Удачи!